Добрый день всем. Давайте сразу можете перебить, если какой-то вопрос возникает, по ходу. В принципе, меня попросили там немного говорить о том, какие у нас российско-венгерские, татарско-венгерские отношения, как у нас ведется работа в Генеральном консульстве. Я в Казани уже полтора года, поэтому вроде уже понимаю, что и как происходит. Можете спокойно тоже потом задавать вопросы. Я буду очень коротко, чтобы на вопросы оставили как можно больше время. Как мне говорили, вчера позавчера у вас мои коллеги были из Турции, из Казахстана, да? Я не знаю, о чем они говорили, если там что-то скучно или что-то уже слышали, спокойно перебивайте. В принципе, между странами уже давно ведется дипломатическая работа. Это назначение послов, назначение консулов, сам, например, Наполеон был консулом в то свое время, так что он как бы один из наших коллег бывший. Как, как же ведется именно эта дипломатическая работа между странами, как назначают пословие, не знаю, знаете, не знаете, Занимайтесь такими вопросами вообще при учебе? Ну, кто знает, кто не знает, в принципе, в каждой стране имеется максимум одно посольство. Если помимо посольства хотят еще дополнительные дипломатические представительства открывать, то они могут быть консульствами, генеральными консульствами, ну, в зависимости, конечно, от уровня. После посольства самый высокий уровень – это генеральное консульство. Страны открывают генеральное консульство, когда имеются какие-то более близкие отношения с конкретными регионами например не все знают но венгрия сегодняшняя венгрия была сто лет назад три раза больше просто после первой мировой войны у нас отняли очень большие территории это и трансильвании и закарпатская область и короче мы сами Венгры шутим так извините значит между нами только мы шутим так что у венгров сами свои Венгры соседями являются где наши границы, сегодняшние Венгрии, рядом с границей, но за границей уже, тоже находятся одни венгерские территории, там на венгерском говорят и так далее. Вот посмотрим, в Венгрии сейчас ну, чуть меньше, чем 10 миллионов жителей в Венгрии, а по всему миру у нас где-то 15-16 миллионов. Только в Трансильвании, это сегодняшняя Румыния, живет 2,5 миллиона венгров. И имеются такие, имеются даже венгерский университет, венгерские школы, венгерские гимназии. И именно в таких городах, в таких регионах, где очень прям много венгров живут, это сегодняшняя Румыния, но там румынское слово ни одного не услышишь, там только на венгерском, на венгерском идет общение, на венгерском ведутся лекции в университете и так далее. И ну, Из-за того, что там настолько много венгров и представлять же надо их интересы, помимо, конечно, посольства, например, в Бухаресте, мы открывали генеральные консульство в этих городах. Так что там, где много венгров проживает, там ну, пытаемся как можно больше генеральных консульств открывать. Конечно, в Казани настолько много венгров нет, а здесь наоборот, мы с Россией имеем очень хорошие отношения и хотим, чтобы эти отношения были еще крепче, еще лучше, Поэтому открыли раньше генеральное консульство в Санкт-Петербурге в 1978 году, в Екатеринбурге в 2004, если не ошибаюсь, в 2005, и здесь в Казани, потому что Татарстан, безусловно, один из таких ведущих регионов России, с которым нам обязательно стоит более плотно, более плодотворно работать, скажем так. Вот мы поэтому открыли генеральное консульство здесь. В принципе, такие, ну, такие открытия генеральный генеральных консульств, представительств. Изначально, конечно, устно обсуждают страны. Вот в нашем случае Владимир Владимирович Путин с Виктором Орбаном при встрече в Будапеште в 2015 году, в феврале, обсуждали, что надо было открывать. Я даже не знаю, кто... Ой, что-то я нажал. Да, ничего. Они... Даже не знаю, чья инициатива была. Но они в феврале обсуждали, и в апреле мы уже открыли здесь генеральное консульство. Конечно, хорошо выглядит, когда да, открываем генеральное консульство, там и табличка висит, это все скрыто, там Рустам Нургалевич с нашим министром подходит, там снимает это, всем показывает, там пресса, там все. А заднее, на самом деле, там одно пустое помещение и новый назначенный генеральный консул, который два дня назад приехал в Казань. Так что вот так выглядит на самом деле открытие нового ДИ-представительства. После этого все уедут домой, остается новый генеральный консул, можете сам просто один в Казани, и начинает свою работу. Подобрать сотрудников, в том числе местных и венгерских, и все, конечно, необходимые условия. В Генеральном консульстве у нас выдаются, например, шенгенские визы, но для того, чтобы мы имели право выдавать шенгенские визы, нам необходимо было построить наши офисы так, чтобы по шенгенским правилам мы имели возможность такие визы выдавать. Очень строгие шенгенские у нас правила, соблюдать надо, у нас, ну, как, например, стеклопакеты, где принимаем отпечатки пальцев, документы, материалы. Там стеклопакеты вот такие, даже не знаю, как же по-русски называются, такие стеклопакеты безопасности, в них можно, пожалуйста, даже стрелять автоматом, и мы защищены. Так что вот такие даже технические у нас, скажем так, технические нюансы есть, которые ну, мы должны просто построить, соблюдать, и в этом случае мы имеем право выдавать шенгенские визы. И пока мы достроили, в принципе, это было почти два года. Так что мы начали. Мы открыли генеральное консульство в апреле 2015 года и начали выдавать шенгенские вызовы в апреле 2017, так что спустя два года. Конечно, за это время и технические возможности надо было решить, технические вопросы, вопросы персонала. Это все очень медленно решается, особенно за рубежом. Поэтому. Это очень даже серьезная работа. Я очень счастливый, потому что я приехал уже после решения этих проблем, так что я уже сижу, пожалуйста, в кресле и все вокруг работает вроде. Когда решили... Что-то опять нажал, ладно? Тут просто, не знаю, видели, не видели, тут как бы кнопки и так далее. Когда решили, что открыть надо генеральное консульство в Казани, надо было определиться так называемым консульским округом. Посольство курирует все дипломатические вопросы в России. Посольство у нас в Москве, и они по всей России курируют вопросы. А генеральное консульство имеет свой консульский, свои консульские округа. В консульский округ Генерального консульства в Венгрии в Казани входит 10 субъектов России. Это практически Повольский федеральный округ, но там есть минус, и есть плюс. К нам относятся, например, Оренбург, но не к нам относится Нижний Новгород. Так что вот такие у нас разницы есть, но ну, в принципе 10 субъектов. И в этих 10 субъектах я, как Генеральный консул представляю интересы в Венгрии. И также я отвечаю за совместные проекты, венгерские, российские совместные проекты на этой территории. Конечно, посоль регулярно бывает в наших краях. Он, ну, посоль все-таки выше нас, и посольство выше нас, но посольство очень редко влезет в наши проекты, в наши дела. Так что, в принципе, генеральное консульство немножко, конечно, зависит от посольства, но достаточно самостоятельное учреждение. Это у нас, например, вот так. Они определились, значит, консульским округом. Все субъекты нашего консульского округа должны были одобрить, что да, они будут принадлежать не к посольству уже, а к генеральному консульству в Венгрии. Это надо было обязательно подождать. Тоже между нами, как секрет, расскажу, что, например, Башкортостан очень недоволен был тем, что мы открыли генеральное консульство в Казани, а не в Уфе. Поэтому они очень долго сидели и не одобрели. И им же надо было изверху там позвонить, ну, блин, ребята, решайте, пожалуйста. Конечно, нельзя так делать, чтобы всем было удобно и всем было лучше всего. Я уверен, что в УФМ мы тоже работали бы очень успешно, плодотворно и приняли бы нас тоже так же тепло. Ну, просто наши руководители решили, что в Казани будет генеральное консульство, значит в Казани будет. И когда вот все наши 10 субъектов согласились, в принципе консульский округ был сформирован и начали значит, практическую работу. В, ну, в процессе назначения посла и генерального консула, как руководителей, есть разница. посол получает агреман от принимающей стороны, так что Министерство иностранных дел Российской Федерации должно одобрить назначение и, и принять посла как официального представителя. У посла это называется Агреман, у генерального консула это называется экзекватурой. Когда назначают генерального консула, тоже Министерство иностранных дел Венгрии отправляет ноту в Министерство иностранных дел Российской Федерации о том, что я министр так-то-так-то, назначаю так-то-так-то на пост генерального консула в Венгрии в Казани. Это отправили в Москву, и Лавров лично подписывает такие экзекватуры, и экзекватура выдается от Министерства иностранных, Российской Федерации. Там подпись Лаврова, это у меня все на пол лежит. И так что Министерство тоже должно одобрить меня, как руководителя дип -Мессии. Очень редко бывает, что, что задержают они с ответом или вообще не принимают. Бывают, конечно, такие политические ситуации, когда принимающая страна не сразу даст ответ, ну, в моем случае это было где-то два месяца, но это нормальное, абсурдное явление. Два-три месяца это, – это обычное дело. Когда мы назначали нового нашего посла, например, в Киев, украинская власть где-то больше, чем полгода не дала никакого ответа. Это, конечно, не... Ну, это может быть... Ну, отказ может быть, если там... С конкретным человеком какая-то проблема имеется у, у принимающей страны. А, Но ну, может быть между, странам, между странами просто такие не совсем хорошие отношения, когда а, ну, просто они хотят некий конфликт возбуждать, и в этом случае могут они и долгое-долгое время не, не ответить. И есть еще одно такое выражение, это «persona non grata». Не знаю, знаете это, не знаете, услышали, наверное. «Persona non grata» — это значит, принимающая страна, то есть в нашем смысле Российская Федерация, может любое время любого дипломатического представителя высылать из страны. Это очень жестокое решение, и просто так они сами по себе очень редко делают. Когда какой-то международный конфликт возникает, Тогда в этом случае бывают такие. Мы же помним, когда вот это, в Англии со Скрипалем там были эти нюансы. Вот и раз Россия высылала некоторых иностранцев и иностранные страны, то есть европейские страны, тоже высылали российских дипломатов. Это обычно идет как зеркальное, зеркальный мер, как зеркальное решение. Но это крайняя редкость, так что тут в нашем Наверное, такого не будет. И также принимающая страна может отказаться даже от, от целого дипломатического представительства. Ну, тоже помним, как закрывали генеральное консульство США в прошлом году в России. Там даже еще шутили, что дали возможность на голосование американцам, какое дипредставительство им закрыть. Питере, Екатеринбурге или э, Владивосток. Так что, ну, бывают такие тоже нюансы, когда ни одного человека, как персона Нонграда, высылают, а закрывают полностью генеральное конство в том числе. И если там уже совершенно-совершенно жестоко идет разговор и конфликт, тогда могут и посольство закрыть. Это значит прекращение дипломатического, дипломатических отношений. Это, это тоже очень редко, слава богу, случается. Ну, бывают такие, у нас тоже помним Грузию, какие тут тоже дела были но это слава богу у нас в принципе не бывает что касается венгерские российские венгерские татарские отношения, я тоже очень коротко пытаюсь не знаю интересно не интересно у нас в принципе политические отношения несмотря на то что венгрия как член евросоюза как член нато мы же имеем очень хорошие тесные отношения с Россией и так и должно быть это у нас тоже принципиально Владимир Владимирович Путин с Виктором Орбаном ежегодно как минимум один раз встречаются. Уже идет подготовка следующей встречи у них. У нас это и политически, и экономически очень важно, чтобы имели хорошие отношения с Россией. У нас ведутся очень крупные проекты, они в первую очередь по энергетике. У нас атомная электростанция новая строится с помощью Росатома. У нас по нефти и газу там тоже очень тесное сотрудничество. И в этом случае конкретно с Татарстаном, потому что 20% венгерского импорта нефти это — прям, это прямой импорт от татнефти Так что тут у нас даже прямые такие отношения имеются. <кớп> у нас по... Такому технологическому сотрудничеству тоже бывают проекты. У нас буквально в этом году идет реконструкция венгерских военных вертолетов. Это тоже такое направление, что несмотря на то, что Венгрия, как член НАТО, имеет, конечно, такую технику, которая как бы, у нас еще осталась в то время. И это же надо, конечно, отремонтировать, держать в хорошем состоянии, И в этом Россия тоже принимает участие, и ведутся такие проекты. Так что у нас политически, экономически, даже по оборону имеются такие отношения. Да, Что-то Я опять нажал, да? да, спасибо. И, в принципе, как мы в 20 веке видели, когда между Востоком и Западом отношения не, не очень хорошие, это в Центральной Европе, где Венгрия находится, всегда пострадало. То есть давайте посмотрим, очень много таких конфликтов были, когда, ну конфликт между США и Россией в том числе, и, ну Советским Союзом, и Венгрия между нами просто находится маленькая-маленькая страна, в принципе не такая крупная, масштабная, не такая сильная, не такая мощная, и мы там сидим и просто ждем, какое решение будет конкретного конфликта и как мы из этого выходим сам, хотя это и не наш конфликт. Поэтому мы очень строго пытаемся, чтобы, чтобы было согласие между Востоком и Западом. Поэтому мы, как члены Евросоюза, тоже принимаем во внимание свои интересы, свои национальные интересы венгерские. И вот по такому мы работаем в дальнейшем. Чем занимается генеральное конство, наверное, вот мои коллеги тоже уже рассказывали. Я обычно... Говорю, что у нас четыре направления. Это консульская деятельность, то есть выдача выезд, то есть защита интересов венгерских граждан, заверение документов, подписи и так далее. <coughs> <coughs> у нас культурное научное сотрудничество это второе направление. Мы же организуем различные культурные мероприятия, кинонеделья, венгерские народные концерты, выставки. У нас по археологии очень тесные связи, потому что венгерские племена 1200 лет назад жили конкретно в этом районе. Самый крупный древневенгерский могильник находится в Алексеевском районе Татарстана. Тоже не все знают об этом. Поэтому у нас ведется и работа по этому направлению. У нас, конечно, экономические вопросы, то, что в Казани, наверное, сильнее всего. Тут абсолютно разное бывает и машиностроение, и сельское хозяйство. Об этом сейчас говорить, наверное, не стану, не так интересно будет. И у меня четвертое ⁇ это туризм. Больше чем 10% ВВП в Венгрии, это от туризма, прямой доход, это огромная цифра, в России это меньше чем 2% ВВП поэтому можно сравнить, насколько нам это важное направление, и поэтому мы очень активно работаем, чтобы, чтобы туристические связи были еще крепче, еще сильнее. Тоже часто задавают вопросы, как у нас с прямым рейсом ситуация, потому что мы уже давно говорим о том, что да, мы работаем над тем, чтобы появился прямой рейс между Будапештом и Казанью. И, слава богу, в январе решили юридическую проблему, то есть мы как дипломатическое представительство и в принципе Венгрия как страна не имеет сейчас свой авиаперевозчик поэтому не мы решаем куда надо и кто полетит это частная компания, частные перевозчики решают, Но для того чтобы им было выгодно и они принимали как бы, позитивное решение мы должны все юридические меры решить все проблемы решить, чтобы им было комфортно и выгодно работать для того, чтобы любой перевозчик мог запускать прямой рейс между Будапештом и Казани, например, надо было... Есть соглашение о воздушном сотрудничестве, и в этом соглашении были перечислены города, куда и откуда из Венгрии в Россию, и наоборот, могут летать. С российской стороны это Москва, Питер, Екатеринбург. Казани в списке не было, поэтому только, только на полгода дается временное разрешение на прямые рейсы, и это, конечно, авиакомпаниям невыгодно. Они же должны потратить свои деньги на маркетинг, на рекламу, на раскручивание этого маршрута, чтобы люди знали, что есть такой прямой рейс, и стали кататься. За полгода эти деньги не вернутся, конечно, поэтому им надо, чтобы был такой договор на долгий срок. И чтобы решить эту, эту, эту проблему, мы это соглашение подписали в 2002 году. После этого мы в 2004 году вступили в Евросоюз, и после этого как бы ни доп соглашения, ни, ни новые соглашения без одобрения Евросоюза не имели права просто подписывать. И российское правительство Наоборот, он с Венгрией ведет переговоры, а не с Евросоюзом, потому что это же с точки зрения России, это регулярный рейс между Венгрией и Россией. Поэтому немножко вот такие проблемы были, но мы, слава богу, решили эту проблему в январе, так что, в принципе, юридическая основа уже для прямого рейса есть. Теперь я могу сказать, что ведется очень активная работа между уже сторонами по чтобы рейс был выгодным, они там свои условия согласовывают, согласуют. И надеемся, что в этом году все-таки рейс появится. И у нас туристические связи будут еще крепче, конечно. В принципе, не знаю, что вас интересует. Пожалуйста, теперь задавайте вопросы. Я надеюсь, что не очень долго говорил и не было скучно. У кого какие вопросы, пожалуйста, да. Например, если человек захочет в Венгру полететь, не российское гражданство у него, скажем, узбекское, иранское, торжественное у как ему будет легко какую ему визу получать? Да, по визам граждане России и граждане других стран, в том числе те страны, которые вы перечислили, им необходимо получить визу. Мы визы выдаем и здесь, в Казани, в том числе. В Генеральном консульстве можно напрямую подавать. Есть у нас партнер, это компания PonyExpress, на данный момент, которые и в Казани, и в других регионах нашего консульского округа принимают эти заявления. Решение по-любому принимается у нас в Генеральном консульстве. Но ну, Для того, чтобы жителям, например, Ижевска не надо было приезжать в Казань, ну, Ижевск еще так себе, но Оренбург. Чтобы из Оренбурга не приехать сюда, дать там отпечатки и лично подписать, они могут это сделать у этой компании, они привозят нам эти анкеты и паспорта. Мы здесь принимаем решение и отправляем этой же компании обратно. Ну или у нас выдаются паспорта в консульстве. В а, случае а, могут они типа, не выдать э, отказ? А а чего могут они в принципе, а, а, гражданам России значительно проще процесс, потому что... Мы имеем такой облегченный режим между Венгрией и Россией и мы можем, в принципе, буквально за 10 минут решить этот, вот эту заявку и принимать какое-то решение. Есть страны, как Узбекистан, например, который, ну, с которыми мы не имеем такое соглашение для них должна эта заявка пройти по некоторым странам Евросоюза, и они тоже должны у себя там одобрить, что они не против того, что мы выдали ему венгерскую визу, потому что это же Шенген, шенгенская зона, так что с венгерской визой вы поедете в Венгрию и оттуда уже можете там передвигаться по всей шенгенской зоне без проверки, без ничего. Так что бывают страны, которые... Ну, хотят, чтобы у конкретных странах они дополнительно одобрили, чтобы мы выдали визу. Мы обычно не знаем, у какой страны, но я знаю, что у Узбекистан, например, имеется такая система. Узбекистан даже не помню, какие страны хотят еще дополнительно одобрить, несмотря на то, что это венгерская виза будет. В случае, чего отказы бывают, это. В принципе, есть э, так называемый э, визовой кодекс, Шенгенский визовой кодекс. Э, там пишутся, какие требования, какие условия э, имеем для выдачи или для отказа э, виз. Э, здесь пишется, что надо нужны какие-то ну, дополнительные материалы, которые э, доказывают, что да, человек где работает, э, где живет, э, сколько у него там денег, например, куда на самом деле летает, так что нужен авиабилет, нужен, нужна бронь, ну, бронь гостиницы, чтобы мы видели, куда собирается, за какие деньги, хочет ли он вообще возвращаться или просто на халяву туда поедет, и там забывает себя. Так что мы, когда рассматриваем эти документы, мы смотрим вот именно по этим параметрам, кто он, кем работает, есть ли деньги, есть ли вообще отношения, чем занимается, так что какой-то безработный человек, у которого денег вообще нет и есть только, например, броня авиабилета, от которого может просто отказаться и вообще авиабилета, авиабилета даже в Венгрии не будет, то в этом случае, конечно, отказ бывает. Но у нас очень редко отказы. Наверное, меньше одного процента, так что это, это, это не критично, думаю. не в Венгру, в Германии, он походу, не... может получить, правильно? Конечно, тут единственное, что надо соблюдать шенгенские требования. Если человек э, планирует свою поездку в Испанию, то надо у испанцев визу организовать. Да. У Генерального буквально 200 метров отсюда находится. Удобнее, конечно, здесь подавать. Но если он не в Венгрию собирается, то надо э, у испанцев, например, оформить, если, если он э, туда собирается. А мы по своей системе уже видим, какие у него визы были. Это и в паспорте проверяем. Э, проверяем, причем и печати. Так что если там, человек там запро запросил венгерскую визу, э, получил однократную, э, поехал... С этой визой, например, в Испанию, скажем так, они же поставили на границе печать, там Мадрид или что-то, Барселона, и тогда уже, ну когда заново к нам подает, мы видим, что да, однократную визу он получил на два дня, он полетел и улетел из Барселоны, то явно в Венгрии не был. Значит, неправильно оформлять визу, не соблюдать шенгенские требования. В этом случае мы из-за этого тоже можем отказаться от визы, потому что ну, об, об, об, ну, это, это является обманом консула и ну, действительно не доказывает, что он на самом деле в Венгрию собирается. Но если мы видим, что у него там было уже 5 виз, немецкие, ну любые шенгенские, то это, конечно, нам легче принимать решение, тем более мы по немецкому визу, визу, визу тоже видим, что да, там печать Берлина стоит, например. Так что он... Туда поехал, когда он в следующий раз испанскую запрашивал, там печать Барселона, потом Италия, там печать Римини. Там же нам все это видно и в системе, и по паспорту. Так что мы видим, что да, человек соблюдает, человек так правильно относится к шенгенским требованиям, отказа не будет. От, от гражданства на самом деле это, это не особо зависит, так что тут те, те страны, которые перечислили, то есть нет, нет у нас такого, что Ого, узбек тут появился, давай отказ сразу Потому что у нас там процент уже Слишком низкий, но ну, ну, нужны отказы Вот такого у нас нет Если, если по конкретному человеку Видим, что ну, Нормальный такой, правильный подход То в принципе нет повода отказаться Пожалуйста Какие еще у нас вопросы? Давайте спокойно Да, давайте давайте. А не в Уфе. Хороший вопрос. Я ЮФУ очень люблю. У меня один из самых близких друзей из Уфы. так что я абсолютно против Башкортостана не имею ничего. Принимали решение до меня, так что меня тут еще вообще не было в Казани, когда принимали решение. Когда принимают решение, где открывать консульство, они рассматривают абсолютно различные. Точки зрения, это и количество венгров в конкретном регионе, в конкретном городе. Ни в Казани, ни, ни Уфы нету такого количества венгров, чтобы это как бы, имело важную роль. Зато у нас торгово-экономические связи значительно крепче с Татарстаном, и в принципе решение принимали в первую очередь из-за этого такое. Так что у нас товарооборот в три-четыре раза больше с Татарстаном, чем с Башкортостаном. Какие товары? Нефть, например? Что-что? Да? Какие товары? товары ну, в первую очередь нефть, конечно, а, сельскохозяйственные продукты. Ну, из Татарстана в Венгрию нефть в первую очередь, а, также химическое производство, машиностроение, а, обратно тоже машиностроительное, машиностроительное а, как бы, оборудование а, тоже химическое, товары химического производства и сельскохозяйственные э, товары, в том числе э, крупный рогатый скот, животные вообще, всякие э, семена кукурузы и так далее. Так что, в принципе, вот по этим направлениям, хотя мы и с Башкортостаном имеем очень хорошие отношения и туда вот тоже поставляем очень много чего, но с Татарстаном все-таки более крепкие у нас экономические связи, и поэтому они принимали такие решения, скорее всего. Но это со мной не обсуждали. Я просто, как бы, знаю, как они думают, наверное, из-за этого. Да? Сколько венгров живет в России? В России? Да. Хороший вопрос. В России сколько венгров проживает, даже не знаем. В порядке, ну, 30-40 тысяч. Но это небольшое количество. Я уже 10 лет в России живу, поэтому, в принципе, уже ничего. Для меня лично ничего такого. Конечно, человек, когда попадает в новые города, тогда ну, все равно надо будет привыкать к новым людям, потому что люди в Казани они совершенно другие, чем люди в Питере, например. Я до этого в Питере жил несколько лет. Сам в Москве окончил институт и работал там. Там жил 4 года, в Питере тоже 3. Так что, ну... Я уже более-менее такие эти города знаю, в области тоже было много где. Люди в Казани совершенно другие, чем люди в Питере. Поэтому, в принципе, так называемый российский менталитет, это, ну, просто это совершенно по-другому воспринимается в Казани, чем в Москве, например. Мне лично не сложно, потому что, в принципе, хорошо уже знаю, я легко привыкаю. В Татарстане, конечно, из-за того, что... Здесь большое количество русских, большое количество татар, а, немножко конечно, а, но мне лично сложно было именно имена, имена, фамилии, отчества, как бы бывают такие вообще, которые сижу и просто полчаса пытаюсь запоминать, потому что к нему завтра собираюсь и что-то, ну, не, не буду так, а, ну чтобы я не попал скорее всего теперь уже наоборот, я здесь полтора года живу, сейчас значительно легче мне воспринимать имя отечества Ишата Галимовича чем Евгения Петровича потому что Евгений Петрович ну их же может быть очень много но Ишата Галимовича я знаю всего одного поэтому немножко вот у меня такое, такой опыт в Казани а так в принципе Люди хорошие, страна добрая, то есть легко привыкать, да. Много туристов из Венгрии в Казани Из Венгрии пока не очень большое количество, но это из-за того, что не хватает прямого рейса. В Венгрии имеется очень хороший рост туристов в Россию. Но если в Венгрии кто-то придумает, что хочу Россию посмотреть, то у них Москва и Питер будет ну, изначально, вот это приходит в голову. Туда и прямой рейс есть, и в принципе они имеют такой просто туристический огромный потенциал, с которым очень сложно как бы, конкурировать. Мы с руководителем комитета по туризму Сергеем Ивановым, кстати, Сергей Евгеньевич, у нас тоже запоминаю российский, тоже обсуждаем регулярно эти вопросы как можно будет Татарстан лучше как бы, рекламировать в Венгрии есть у нас разные проекты Казань в последнее время конечно, благодарна там, чемпионату мира по футболу, там, по водным видам спорта и так далее по телевизору показали, показывали места и людям уже понятно что есть такой город Казань потому что лет 10 назад даже не знали, наверное, многие. Теперь вот все знают, что да, Казань у нас есть, Татарстан есть, и в принципе людям уже интересно, потому что знают о том, что да, есть, есть такое место. С Москвой, с Питером, конечно, конкурировать сложно. Я всегда говорю, что надо такие совместные туры организовать, но пока туристов ну, не особо много. Хотя, в принципе, и на чемпионат мира по футболу приезжали больше, чем тысяча венгерских э, туристов. Эм, так что, в принципе, рост есть. Но если будет прямой рейс, то я уверен, что рост значительно увеличится. Да. А, как у вас отношения наложилось со стороны СНГ? <coughs> а, а, да. А, ну, я тут могу сказать то, что как в Венгрии это идет, потому что ко мне лично относятся... Республика Татарстан из 10 субъектов тут вокруг нас. У нас бывший рынок Советского Союза, ну, это исторически такой, так, такой партнерский регион для нас. Мы же жили в одном пространстве, мы же жили также практически. После распада СССР в 90-х мы очень... Я очень жалею, потому что... Потратили эти отношения, мы потеряли эти отношения достаточно, плохо это было. У меня лично есть такие знакомые, которые в то время в министерстве работали, и были такие случаи, когда вот пришел какой-то государственный руководитель и дал поручение там, все документы, которые там Советским Союзом были, вообще уничтожить чтобы этих документов вообще не было. Это типа торговые соглашения и так далее, ну, типа, такие межправительственные соглашения. И люди, которые 20 лет работали там и работали над одним этим соглашением там 2-3 года в том числе, они же, ну, им же жарко было. И у меня лично есть такие друзья, которые у себя там на чердаке спрятали эти документы дома 15 лет. Потом они ушли в отпуск, пришли новые в министерство, и когда уже возобновили такие партнерские отношения между нашими странами, с Россией, с Узбекистаном, с Казахстаном, то они же стали думать, ну, блин, у нас же было такое соглашение, на, на основе которого мы можем вот этого, или можем вот того делать. А где же это соглашение? Просто никто вообще такого не находит, и просто у кого-то там тоже этот знакомый был, и он... Ну говорит, что да, это у меня на чертаке хранится. Но я тут боюсь просто скрывать, потому что ну, 15 лет назад хотел вообще э, уничтожить эти документы. И слава богу, быва, были такие люди, которые там дома у себя хранили такие вообще межправительственные договора, оригинальные причем. Э, и благодаря им у нас до сих пор хранятся эти и теперь они снова в министерстве находятся. Так что у нас в 90-х там было абсолютно всякое. Э, э, ну... В середине 2000-х уже начали э, так более активно развивать отношения с этими конкретными странами, и мы имеем теперь хорошие политические экономические отношения с этими странами. У нас прямые рейсы из Венгрии э, и в Грузию, и в Казахстан, и в Россию, э, и в Минск, и в Киев, конечно. Так что мы со странами СНГ имеем, ну, так, Традиционно хорошие отношения, турпоток хороший, товарооборот растет, так что, в принципе, я думаю, что тут все только положительно. Конечно, бывают такие санкции против России тут в первую очередь, которые мешают и товарообороту, и, и различным проектам. Но мы пытаемся справиться с этими и, и работать ну, по другим направлениям, работать по таким направлениям, которым можно. Да. Можно ли к вам перевести, например, скажем, на... с России Легко, легко, легко, легко. А что там всем так сразу смешно было? Зачем там людям в Венгрии там на учебу? Очень хорошая у нас программа. Между Венгрией и Россией в 2015 году подписали тоже межправительственное соглашение, на основе которого ежегодно 200 грантов предоставляются студентам России на бесплатное обучение в Венгрии. Это может быть полный бакалавриат, полная магистратура, это может быть какая-то стипендиальная программа там на месяц, на два, на полгода, на семестр. Так что бывают у нас такие проекты, совершенно бесплатно можно будет, ну, уже можно, то есть 200 грантов уже полностью заполнены на 19-й год, на сентябрь уже эти места сданы, то есть следующий раз с сентября двадцатого, года, а, нет, ну это, это если на, на полную программу бакалавриат магистратуры, а если на полгода, то нет, тоже до февраля надо будет, так что... У вас сейчас будет год подумать куда, но ну, возможность есть, подавать надо. Система такая, что в принципе должен одобрить принимающая сторона, то есть какой-то конкретный венгерский университет, и должно одобрить Министерство образования Российской Федерации. Это если смотрим Россию. Но мы с Казахстаном тоже имеем такую программу, с Багистаном тоже имеем такую программу. Я не знаю там какая цифра, сколько грантов, с Россией это 200 грантов. Uh, и но ну, это надо обязательно посмотреть uh, как же uh, 6 марта в Корстане у нас будет uh, такая ярмарка по образованию бесплатный вход тоже приходите у нас там все это представлено будет uh, и там и материалы будут там по сайту тоже посмотреть можно будет uh, программа называется стипендум hungарику если загляните на сайт Генерального консульта в Венгрии, там тоже об этом в новостях пишется. Так что информацию можно найти. «Стипендиум Хунгарикум», так называется стипендиальная программа. Бесплатное обучение, бесплатное проживание, стипендия в размере ну, около 10 тысяч рублей. И также авиабилет туда и обратно оплачивается. Так что, в принципе, хорошая возможность. Например, если человек захочет в этом году полицейский учиться, у не получится, типа, свободное место невозможно будет найти. Нет, потому что Министерство образования принимает такие заявления до 10-15 февраля. Так что мы чуть-чуть уже не попали. И это ежегодно принимается именно в это время. Поэтому в этом году нет, ну в 2020 году уже легко будет. Я могу сказать, что два года назад еще не все знали об этом возможности, и даже вот эти 200 грантов не полностью воспользовались. Так что было всего там 160 человек в 2017 году, и всех одобрели. Из-за того, что в принципе конкурса не было. Теперь уже небольшой конкурс все-таки появился. Ну, можно попасть? Да. Можно? Да. А, именно внутренние. Ну, 10% ВВП это, это туризм, процентов 20% с чем-то это машиностроение. У нас, в принципе, то, что в последние 10 лет, наверное, сильнее, мощнее всего идет, это сборочное производство в первую очередь немецких и японских автомобилей. Это Mercedes, это Audi, это Opel, это Suzuki, это BMW, теперь принимали, принимали тоже такое положительное решение, в Венгрию приезжает Очень большая доля венгерского экспорта, ну, в принципе, венгерских доходов, это ну, именно сборочное производство машин и запчасти, которые, которые в Венгрии производятся именно для этих машин собственно, к сожалению, уже нет. Многие еще помнят автобусы и каруси, многие помнят мотоцикли Панония, так что у нас много чего было. У нас были тракторы РАБА, в принципе, РАБА еще поставляли запчасти, мосты конкретно для автобусов КамАЗа до прошлого года, так что, в принципе, у нас еще идет производство, но уже не так масштабно, как раньше. Мы зато хорошо работаем по электроавтобусам у нас по будапешту что можно их увидеть, можно на них покататься, чисто венгерского производства они, так что, в принципе, есть такие у нас направления, но, к сожалению, с Россией мы пока такой большой успех не, не реализовали. Кто? Ну, автобусы у нас уже по некоторым странам есть. Ну, у нас в первую очередь то, что экспортируем, это сельскохозяйственные товары, товары продовольствия. Но это традиционно так в Венгрии. Тоже консервы «Глобус» еще многие помнят. Я тут тоже по магазинам до сих пор вижу венгерские консервы. Они уже по разным брендам. Там и «Бан есть, но это не место рекламы, конечно. Ну, там и «Бан в том числе имеется в Венгрии и... Я, например, люблю венгерские кукурузы, бандуели. Они э, производятся именно в моем родном городе, 26 тысяч жителей. И я, ну, когда был студентом, подработал именно на этом заводе, так что я типа там домашнее могу и в Казани найти. Так, ну, в принципе, продовольственные товары, товары сельского хозяйства прежде всего экспортируются у нас. Да, пожалуйста. Да, да да. А, да, да. Вы что, что же хотели? А, да. Какой путь нужно пройти, чтобы стать генеральным классом? Тху. Здесь, наверное, нет конкретного ответа. Назначение всегда зависит от министра. Так что это решение министра иностранных дел своей страны. Я, например, совершенно не по конкретному дипломатическому пути работаю. Я в торговле работаю. Ну, изначально работал в Москве, там недвижимостью занимались. Потом переехал в Венгрию, там в торговле, по питомникам там катался и вообще различные уличные деревья поставляли в Россию, елки в том числе. Так что тут мои друзья тоже обалдели, когда узнали, что ты в Россию елки продавал. Бизнес был успешным, кстати. Потом перешел в другую компанию, там тоже сельскохозяйственная товары экспортировали в Россию, до введения таких, этих санкций, эмбарго, в первую очередь это фрукты и овощи свежие были. И когда ввели эти санкции, я там, ну, остался, в принципе, сразу безработным, потому что, чем, ну, конкретно, чем, чем занимался, это полностью запретили. И мне в этот же день во второй половине уже звонили из Министерства иностранных дел, они откуда-то узнали о том, что я есть, я работаю, и пригласили на работу, чтобы именно курировали вопросы, связанные с этим эмбарго. Ну, я там же остался буквально в этот же день без работы, конечно, сразу согласился и пошел работать в Министерство и занимался этими вопросами. Как решить эти вопросы, и как найти венгерским этим продуктом, товаром новые рынки? Потому что бывают такие производители в Венгрии, свежих фруктов, например, овощей, которые стопроцентно на российский рынок работали, и у них же это была очень большая проблема. Куда, а как же продавать там все связи, 30 лет работая только на российский рынок? Никаких других связей не имеют, никакие другие рынки не знают. И мы там тоже по странам катались, искали новые рынки, искали новые возможности и пытались помочь венгерским производителям. И я там отработал где-то два года, и меня отправили в Санкт-Петербург, Генеральное консульство, чтобы там курировали экономические вопросы, сотрудничества. А и там, видимо, так хорошо работал, что просто в один день звонили, что тебя приправим в Казань и будешь там Генеральным консулом. Как бы тут вопросы не задают, хочешь, не хочешь, как бы в министерстве такого не бывает, просто переправляют. И ну вот я вот таким образом стал, хотя у меня и такого ну, конкретного образования международного, как у вас, нету. Я филолог, я лингвист, закончил институт русского языка, русский как иностранный у меня направление, так что тут у меня типично не дипломатический подход. Зато у меня бывают коллеги, которые 30 лет уже в министерстве работают, знают эту госструктуру значительно лучше, чем меня, знают консульские такие нюансы, фишки значительно лучше, чем я. И они, возможно, что вообще никогда не станут генеральным консулом. Так что нет конкретного ответа на этот вопрос. Да. А как по вашему, опасно работать генеральным консулом? Опасно почему? Нет, смотрите, в принципе, человек, когда живет в другой стране, это всегда имеется какой-то риск. В России я никакого риска не чувствую, в Татарстане наоборот. Тут меня знают, тут меня, как мне кажется, любят. Меня, когда приглашают на различные мероприятия, они там возле входа встречают. Я даже не успеваю там показать свои документы или приглашение на мероприятие, они уже за руку возьмут и сразу в гардеробе на свое место проводят. В этих условиях тут очень-очень хорошо. Есть, конечно, определенный риск, который дома там, в родной, в родном деревне не бывает, потому что, если, например, вот откажемся кому-то выдавать визу, он может обидеться, может там посмотреть, кто там выезжает с красными номерами из офиса, Uh, и, ну, наверное, он отказался, и вот так, такой случай был в Москве у одного французского консула, ну, это давно уже, лет 10, наверное, 15 назад, uh, uh, я не знаю, из какой страны заявитель был, не, не, не гражданин Российской Федерации, uh, из страны Сенгена, не помню откуда. И... Они просто нападали на нее. Де... Кстати, консул был девушка, была девушка, и нападали на нее, прямо вот в голову били, она в больницу попала. И после этого стали очень строго как бы, тоже проверять, и даже на несколько недель они вообще перестали визы выдавать из-за этого. Ну, такие, конечно, риски у нас бывают, потому что мы как бы, напрямую влияем на жизнь незнакомых для нас людей, если влияем на это не положительно, то, в принципе, кто знает, какой будет результат. Но пока я жив, никто не бил, поэтому тут, в принципе, да. А охраны у вас нет? Uh, у нас uh, здание охраняет бизнес-центр uh, Сувар-Плаза, uh, и по шенгенским требованиям к нам же просто так не попасть. Так что вы там за окном сидите, пожалуйста, хоть автоматом стреляйте в меня, я буду так стоять и улыбаться. Так что... Нет, конечно. Я же простой консул. Конечно, бывают такие страны, которые более опасны, чем Россия. Вы же тоже помните, бывают тоже такие радикальные точки зрения в мире. Посла России недавно как в Турции застреляли, тоже помните, наверное, ситуацию, это в прошлом году было. Так что бывают, бывают такие моменты, когда человек представляет другую страну, которая имеет не совсем дружеские отношения. Именно, может быть, это конкретный период или конкретный конфликт. У меня тоже есть знакомый посол Венгрии в, один, в одной из, араб... из африканских стран. И он там рассказывает, что на него регулярно стреляют. А он специально просил нашего министра, чтобы не закрывали пососы ни в коем случае. Он хоть один, но там остается и будет работать, потому что не хочет, чтобы связи прекратили. И, ну, министр одобрел, но на него буквально ежегодно там стреляют. У меня там на следующей неделе конференция будет. У него, наверное, тоже новые там свои истории будут. Там бывает, что не, не, ну, непосредственно на него стреляют. Бывает же, не знаю, как по-русски называется, когда вот от радости они просто в небо стреляют, но эти же пули там падают потом обратно. И, и, и у него там э, это, в машину уже такие пули попали. Очень много. Но бывало, что, что прям на него стреляли. Так что он там стоял и курил на балконе у посольства, издалека там кто-то пострелял, он даже шум стрельбы не слышал, то есть сразу пуль вот рядом попадает в стену, буквально 20 сантиметров от уши. Он там сразу лег, причем ему где-то 65-70 лет, так что он в возрасте уже очень опытный, такой смешной. И, и, и он так... Обратно пытался влазать в посольство, в здание. А, так что бывают у него такие истории. У кого как? Это одна из африканских. Уч, не назову, чтобы не обидно было. Хотя вот здесь, наверное, нету а, никого из той страны. Ну, это Африка. Северная Африка. Что? А, в Южной Америке, например, где очень много а, а, ну, бедных людей, которые грабят, ну, в Бразилии, например, у меня тоже там друг работал в Бразилии, консулон, он, когда приехал в Бразилию, тоже сразу на рынке купил себе пистолет и держал там рядом на сиденье. А ему старые, которые там уже работали, сразу говорит, что он это скрывать немедленно, потому что если вот кто-то подходит ограбить, тоже пистолет будет, он испугается, и в тебя стреляет. А лучше спрятать, вообще не делать ничего, пусть будет у тебя фальшивный кошелек и фальшивный телефон, какой-то старый модель вообще, чтобы что-то отдал и он сразу уходит. Там 5 долларов и, и какой-то десятилетний телефон. Пусть, пусть это будет рядом и когда подходит, ты медленно отдавай и он сразу уходит. Так что есть страны, которые более опасные, есть страны, которые менее опасные. Я тут не чувствую никакую опасность, слава богу. А ко мне тут пока все только подружески относ относились. Да. Я очень плохо вас слышу. Трудности и легкости, но в принципе... Легкостями считается, что у нас некий иммунитет. Так что мы в принципе можем свободно передвигаться, не отвечаем за местные законы, требования и так далее. Как -то мы нейтральные люди и, и против нас как бы никто не имеет подавать никакое дело, ничего такого. Так что нас в принципе никто не тронет, наоборот, Особенно в Татарстане Рустам Нургаревич специально так смотрит, чтобы гип представительствам было очень удобно, комфортно работать. Потому что это выгодно не только нам, это им тоже выгодно. Просто и легко работать именно из-за того, что нас везде поддерживают, нам везде помогают. Сложно, потому что в Москве... Различные организации, с которыми мы там работаем, они уже знают, как решить конкретные вопросы с диппредставительствами. В Казани, когда я, например, подъеду в ГИБДД, там решить какой-то вопрос там, по дипломатическим номерам на машины, они там сидят и вообще не знают, потому что очень много дипломатических сотрудников, очень много машин с красными номерами, а в Москве там в каждом углу они стоят. А здесь как бы не так просто решить такие вопросы, ну и, конечно, целиком, надеюсь, никто не обидится, но в России бюрократия очень-очень-очень сложная, и решить какой-то юридический вопрос очень тяжело. Вот буквально на этой неделе мы получили штраф от налогового инспекция. размер штрафа 1 рубль 98 копеек, и штраф выдали из-за того, что в 2015 году была разница между, ну, что-то, кто-то не, не хорошо, наш бугатер, вот, который в то время работал, что-то не так посчитал, и мы оплатили на 7 рублей меньше налоговым, как надо было. А, Из-за этого в 2015 а, выдали, ну, написали на нас штраф а, 4 рубля с чем-то. Мы это тоже немедленно оплатили. А, а, ну, казалось, что что-то не так делали, что-то не то, и еще выписали 1 рубль 98 копеек, который нельзя там, вот зай зайти в банки просто 2 рубля, пожалуйста, положите, и все, друг друга не видели, такого нет, тут надо, чтобы все было прозрачно, все было видно, мы по безналу должны оплачивать, а для этого, как это все решить, так что тут 4 года длится уже проблема, 1 рубль 98 копеек. Ну, так, такие, у нас, такие у нас бывают, это с 2015 -го года. Так что вот сложности тоже есть свои. Но я думаю, что тут очень, как бы, ну, если не, несмотря на такие вопросы, в принципе, все вопросы тут легко решаются. Есть, конечно, когда мы неправильно поступаем, потому что, ну, это же государственные учреждения между собой. Мы в 2015 году привезли сюда одну машину которая работала здесь конкретное время, а потом эту машину при, переправили в одну из европейских стран, тоже в диппосодство. Машина, естественно, с красными номерами, э, дипломатическими, э, отвезли, э, но они забыли нам отправить обратно красные номера и ПТС. Э, и машина до прошлого года у нас висела, хотя машина уже три года в Европе работает. Мы в ГИБДД там показывали там швейцарскую, швейцарский ПТС, чтобы просить снять с учета эту машину. Они сказали, что нет, нам обязательно вернуть паспорт и это, ПТС и вернуть номера. А мы стали искать, а они где-то потеряли. Вроде в этой стране там, в посольство говорили, что мы эти номера и документы все отправили в Будапешт. В Будапешт вроде прищен, но в Будапеште сказать, что они в Москву переправили. Зачем переправили, не знаю, кстати. Документ о том, что переправили, вообще нету. И просто вообще не нашли, и до сих пор не нашли эти номера и документы. И пока это, это, эту проблему тоже решили, тут надо было включить белорусских наших коллег, чтобы они от белорусской таможни получили справку о том, что да, действительно на этом же день вывозили машину. И в принципе вот так же могли просто снять с учета эту машину. Так что такие нюансы, конечно, есть. И в этом случае, естественно, мы сами виноваты. Так что тут как бы, от, от обоих сторон все зависит. люди. То, что меня удивляет, это, это тот подход, который только в Казани. Я 4 года в Москве жил, 3 в Питере, люди совершенно другие, разные бывают. В Казань, когда приехал, настолько сразу тепло меня приняли, что ну, я и до этого был в Казани, Я ну, первый раз, когда приехал, это была еще такая поездка, еще в частном секторе работы, в торговле. Из Бахетля ввели переговоры и так далее. Кремль, конечно, посмотрел, там тоже попрошайся. Человек просто иногда чувствует, что бывают такие места, куда попадает, куда ну, вряд ли снова в жизни попадет. И я в Казани именно чувствовал это. Не только в Казани, я слава Богу, уже побываю в разных местах. Но в Казани я почувствовал, что ну, сюда ну, вряд ли еще раз попаду. Хотя все понравилось, но как бы просто было у меня такое ощущение, так что я так в Кримле погулял, там мечей чуть потрогал, поглядел, что ну очень приятно было здесь, ну вряд ли снова, прошел год, снова в Казань, но тогда уже с огромной радостью, потому что ну все-таки на таких местах, где вот человек чувствует, что последний раз будет, и туда снова, воз... ну, удается возвращаться, это, это мне очень приятно, я уже с большой радостью приехал, тоже проработали, тоже пошел в Кремль, мечеть поглядел, тоже попрощался, второй раз и третий раз я уже как генеральный консул приехал, поехал в Кремль, поздоровался с мечетью и сказал, что ну теперь вот будем регулярно видеться. Ну нет, шучу, конечно, тут самое главное это, думаю, что люди. Я очень счастлив, потому что в Казани работать Именно из-за людей, из-за подход моих партнеров, наших сотрудников, очень легко работать. Я раньше и в Питере работал. В Питере, например, не знаю, там 30 или 40 с чем-то генеральных консульств. Там, если где-то появляется генеральный консуль в Венгрии, ну, то ну, пусть сидит один из этих 40. А здесь генеральный консульств, ну, сейчас... 6, 6, ну, Ну, уз Узбекистан, да, коллега уже здесь, они открываются. Но все-таки немного. И, где мы появляемся, нас, в принципе, так тепло. Любят, знают, встречают и так далее. И именно из-за подхода людей здесь удобнее всего работать. И просто здесь чувствую, что людям важно, что я здесь. И, и, и чтобы они понимали, что я тоже хочу, чтобы между нами было только все крепче и лучше. И они просто оказывают в Татарстане такой подход, что Просто очень легко работать, и, наверное, то, что я потом увезу отсюда, теплота, это, наверное, теплота людей и, и подход людей. И, ну и я теперь уже точно знаю, что с Казани не прощаюсь.